Юля плохо кушает, никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка? Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд, прикрывает Юля рот. Супик? Нет. Котлетку? Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек, проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает, Юля, на глазах. Появился. Детский врач Глеб Сергеевич Пугач Смотрит Строго и сердито Нету Юли Аппетита Только вижу, что она Безусловно Не больна А тебе скажу Девица Все едят И зверь, и птица От зайчат и докотят, все на свете есть хотят. С хрустом конь жует овес, кость грызет дворовый пес, воробьи зерно клюют там, где только достают. Утром завтракает слон, обожает фрукты он. Бурый мишка лижет мед, в норке Ужинает крот, Обезьянка ест банан, Ищет желуди кабан, Ловит мошку, ловкий стриж, Сыр швейцарский любит мышь. Попрощался с Юлей врач, Глеб Сергеевич Пугач. И сказала громко Юля. Накорми меня, мамуля. Если Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут. Даже лаять не хотят. Где же солнце? Что случилось? Целый день течет вода, На дворе такая сырость, что не выйдешь никуда. Если взять все эти лужи и соединить в одном, А потом у этой лужи сесть, измерить глубину, то окажется, что лужа море черного не хуже. Только море чуть поглубже, только лужа чуть поуже. Если взять все эти тучи и соединить в одну, а потом на эту тучу влезть, измерить ширину, то получится ответ, что краев у тучи нет. Что в Москве истучит дождик, а в Чите истучит снег. Если взять все эти капли и соединить в одну, а потом у этой капли ниткой смерить толщину, будет каплища такая, что не снилось никому.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 Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать. Так старик корову продавал. На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Хоть многим была Коровенка нужна, но, видно, не нравилась людям она. Хозяин, продашь нам корову свою? Продам, я с утра с ней на рынке встаю. Немного ли просишь, старик за нее? Да где наживаться? Вернуть бы свое? Уж больно твоя коровенка куда?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 — Папаша, рука у тебя нелегка, — Я возле коровы твоей постою, — А вось продадим мы скотину твою. Идет покупатель с тугим кошельком, — Вот уж торгуется он с пареньком. — Корову продашь? — Покупаю, коль богат. — Корова, гляди, не корова, а клад. — Да так ли?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 Я сделал розовым быка, Оранжевой дорогу, Потом над ними облака Подрисовал немного. И эти тучи я потом Проткнул стрелой, так надо, Чтоб на рисунке вышел гром И молния над садом. Я черным точки зачеркнул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 Приколол, хотя он плохо вышел.